После визита Путина в Минск, возле границы Беларуси с Украиной ограничили доступ для мирного населения, а в те поселки зашли зеки Вагнера, предварительно для того, чтобы совершить обстрел территории Беларуси, как бы с украинской стороны, и тем самым спровоцировать белорусскую армию на активные действия. О возможных провокационных терактах на территории Беларуси и России украинская разведка предупреждает постоянно. Но самое страшное прозвучало от российских пропагандистов, в частности Соловьев. Яростно сказал за кадром, следующее, никто никого предупреждать не будет. Пусть это будет теракт, пусть удар с какой-либо стороны, все нам на руку. Чем больше наших граждан погибнет, тем злее будут остальные. Скоро воевать будет некому, с такой-то мобилизацией. Мы и так уже по уши в дерьме от принудительной мобилизации совсем мало толку. То убегают, то в плен сдаются. Нет у них мотивации, а у нас денег на компенсацию. Последний вариант, это разозлить. Пусть думают, что это хохлы уже нападают. Чем больше мирных погибнет, тем лучше для нас. Конец цитаты.